Добрый день, с вами Черная Борода, и сегодня я вам покажу, как увеличить производительность системы несколькими способами. Первый способ с помощью файла подкачки. Для этого заходим в меню Пуск. Программы и приложения. Данное видео Windows 8.1. Этот компьютер. Далее Свойства. Нажимаем Дополнительные параметры системы бессодействие, визуальные эффекты пв параметры. На данной вкладке мы видим пара графические параметры панели пуск и окон приложения. Если это все отключить, оно будет иметь довольно-таки унылый вид, но снимет нагрузку с вашего центрального процессора и с оперативной памяти. Но на данный момент нас интересует вкладка дополнительная. Нажимаем изменить. Снимаем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки. Выбираем жесткий диск, который вам понравился. Ставим галочку указать размер. Ставим, допустим, исходный размер на 5000 на 5000. Потом задать. После всего этого не забываем перезагрузить компьютер. Второй способ это с помощью команды mcconfig. Если у вас 64-битная версия, и у вас, допустим, 6 гигабайт, но компьютер по какой-то причине видит 4, это, этот способ поможет вам поставить вместо 4 все 6 гигабайт. Нажимаем, это команда, вызываем командную строку, которая появляется посредством нажатия кнопки Run. Прошу прощения, меню выполнить, посредством кнопки Run и английской кнопки R. Нажимаем эти кнопки и вводим вот такую вот команду mc-config. Нажимаем ОК. Здесь у нас вылазит такое окошко, в котором мы можем поставить обычный запуск. Это обычный запуск системы, который вы всегда запускаете. Диагностический запуск, диагноз, а, анализ оперативной памяти, проверка на вирусы, проверка ценности файлов системы. В точном запуске вы можете загружать либо только системные службы, либо элементы авто. Либо можете загружать все вместе это взятое, либо можете использовать оригинальную конфигурацию загрузки. То есть конфигурацию, при, при которой запускалась ваша чистая винда после установки. В вкладке загрузки выбираем Windows 8.1, потом выбираем доп откуда дополнительно. Ставим галочку в число процессоров и галочку в максимум памяти. Допустим, если у вас процессор на 4 ядра, ставите все 4 ядра. Это распределяет всю нагрузку на 4 ваших ядра, что дает довольно-таки большой прирост к производительности нашей системы. Вот это вот значение говорит о том, что все приложения с компьютера будут использовать максимум оперативной памяти. Допустим, у вас стандартом стоит 2 гигабайта, но вообще у вас 2560. Вы видите здесь 2560 и у вас система использует всю эту память. Службы. Здесь мы видим все службы и программы, устан службы, установленные на вашем компьютере. Допустим, если у вас появился вирус и вы не знаете, что оно такое, и откуда он у вас взялся. Допустим, вот это вот подозрительно. Вводите название в поисковик и смотрите информацию об, этом, об этой службе. Вкладка «Автозагрузка». Здесь отображаются все программы, которые запускаются вместе с системой. Нажимайте «Открыть диспетчер». Как видите, у меня здесь Steam, Skype, NVIDIA, NVIDIA. В общем, если у вас здесь куча хлама, это все одновременно очень-очень сильно представьте, грузит компьютер. И он у вас по этой причине очень долго запускается. Если у вас, допустим, что-то лишнее, допустим, в моем случае это Steam. Нажимайте правой кнопкой мышки и отключить В вкладке пользователя показывается информация, информация активности пользователя, сколько он.. Использует ресурсов системы, допустим, в моем случае это э, центральный процессор, оперативная память, жесткий, ресурсы жесткого диска и ресурсы сети. Здесь мы видим каждый процессор, который был запущен этим пользователем. Здесь мы видим каждый процесс и детальное его описание. Допустим, идентиф... идентификационный код процесса его состояние, допустим, выполняется он или отключен, имя пользователя, через который он был запущен, нагрузка на центральный процессор и сколько он кушает памяти, и название, и название разработка. Здесь тоже показывается, каждая служба установлена на ваш компьютер. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, с вами был Черный Бартар.